За счастье поднимаю, в ваш день рождения я хочу сказать, так повелось, что вас давно я знаю, и вас я научился понимать. Пусть будет все, мечты и советы, а вам мой поклон, И эти цветы. Как много друзей, заботой согреты, Счастливая вы. Пусть будет все, мечты и советы, А вам мой поклон и эти цветы. И пусть же о вас напишут, Газеты слагают стихи. Покалвина за счастье поднимаю, И в этот день еще сказать хочу, Наверное, сто лет уже вас знаю, И нежно, очень искренне. Сыграют музыканты А я на танец приглашаю вас Ах, как на вас сверкают бриллианты Я вас люблю, я думаю о вас Пусть будет все мечты и советы А вам мой поклон и эти цветы